Так, Всем привет. В этом видео я покажу дом, дом-бункер. Но можно его не бункером сделать. Короче, если вы не хотите делать бункер, это не бункер. Если это хотите бункер, будет бункер. Короче, ставите фундамент квадратный там, где будет вход. Так. Вау-вау-вау. Вот так. Поставили. Потом ставите треугольный фундамент. Квадратный, квадратный. Треугольный. Здесь будет стоять шкаф. Закрывайте шкаф. Но ну, сам начально. Вот эти две платформы ставите. Закрываете шкаф вместе с... Ну, треугольник с квадратом. Улучшаете все камень. Ставите дверь. Это первоначальная кибитка получается. <кх> <кх> так. Здесь изначально на этом сервере все с замком без замка уже не поставить. Вот. Так. Ставите полустенку. Треугольник. И потом шкаф. Вот, выдавливаете эту стеночку. Не нечем выдолбить. А хотя... Есть чем. выдавливаете <coughs> Ставите шкаф. Мне нравится вплотную шкаф ставить, так как э, были моменты, когда я ставил шкаф далеко. Вон, открыл. Так, где тут порох? Есть. Короче, я пороха... Две... 1700 пороха было. Я половинку взял, 700. И, короче, у меня порох упал в... в буферку, короче, туда порывалилось. Ну, не в буферку, а... в Короче, про оклонный проем будет. И он там провалился, и все никак не утается. А если дуб будет закрыт, думаю, он туда не провалится. Вот. Не советую вам все это улучшать. Очень сильно. Так как вам можете, Вам надо будет там улучшить что-то все в МВК, возможно. Ну вот. Так, это первоначальная кибитка. Если вы бункер не собираетесь делать, делайте проем. Здесь будут три печки стоять. Ставите три печки, любые какие вы там хотите поставить. Блок, Не знаю, в какую сторону. Наверное, так. Так. Короче, я думаю, мне... раз сами разберетесь, в какую сторону там что ставить. Ну, по логике. По логике рейдера. Но надо было крышу поставить. Вот здесь ставите фундамент. В самом начале, когда вы строите, вы должны знать, что здесь фундамент 100% поставится, если вы хотите буферку. Вот. Да. Можете первоначальный фот сделать вот таким. Как туда запрыгивать? Видимо, никак. Можно как-то, но... Короче, я так поставлю. Вообще пофиг. Сложно. Если, пока, Кстати, если вы не знали, пока вы шкаф не поставите, вы ничего ремовывать не, не, можете, не сможете сремовнуть. Так, гаражка. То есть первоначальный выход у вас будет такой... Это, типа, дом, по видео, какой-то популярный дом, и, типа, ну, возможно, это он, но переделано немного. Там, здесь, в том видео, короче, здесь стоят э, склад, типа, мини-квадратный, и вот здесь склад, типа, 4 ящика. Но, если вам нужно нужны эти ящики, типа, вы их ставьте. Так, ставите здесь по.. Ну, треугольник. Фундамент треугольный. Кстати, если вы раньше времени поставите крышу, вот так, то вы не сможете поставить. Навер... Скорее всего, не сможете поставить этот стенку. Почему-то поставилось. Ну ладно. Я не знаю, почему-то у меня не ставилось иногда. Так что будьте поаккуратны, не улучшайте сразу в камень. Вот первоначальный домик, ну уже не первоначальный. Так, дальше вы строите вот так, вот так. Так, мне нужна гаражка, а я уже ее сделал. Так, вот. Снимаем дверь. Короче. Я что-то ошибся. Ставим, короче, фундамент. АПМ. Нам, походу, не залезут, только если два человека. Снимаем дверь. Застраиваем. Здесь треугольник, здесь треугольник. Все. Ну, вот. Если у вас гаражки нет, просто дальше так застраиваете. А так гаражка, если появится, можете поставить сюда. Здесь по-любому должна стоять гаражка, так как если дверной прям поставите, вообще нет, не выйдете. Вот. Так, здесь со стенкой можно застроить. Здесь дверные проемы. Я этот дом строил, но строил, в общем, его особо рейдить не хотят. По дверям ни разу не рейдили. Чтобы прям по дверям шли. Это, я думаю, рейдерам невыгодно делать. Я, в общем, где-то около трех раз. Около трех раз. Полностью устроил дом. Сейчас скажу, какой. Покажу. Так, здесь гаражки. снимись вот здесь по Итак, так бункер а здесь киряться нельзя Короче, если вы не хотите бункер, вы здесь... Э... Если вы не хотите... Вернее, если вы хотите бункер, то вы здесь... Э... Так как я бы сейчас поставил, не ставите. Вернее, как было. А ставите полублок. Два. Не по их. Их апать не нужно. Сносите нижний, и верхний можно апнуть. Вот это бункер. То есть, э, вы ставите стенку соломенную и треугольник. Треугольник в МВК можно обнуть. Потом ломаете ос деревянное основание и у вас э, э, ломается в МВК треугольник. Так как это фундамент. А на фундаменте Влево, ну, с этой стороны, этот треугольник, если вы фундамент поставите в открытом поле, и вокруг хотите, захотите поставить пол, он не поставится. А, видите, я вам покажу, не, не ставится, видите? На фундаменте нельзя ставить. На видите, полублок. Ну, не полублок, треть блока. Здесь тоже нельзя полублок поставить. То есть, здесь полубок ставите, есть к чему привязаться этому, этому полу. А если вы его сломаете, привязываться ему нечего, и не, к нечему. Не к чему, вот. И, и он... Стабильность у него, короче, нулевая становится, и ему не на чем стоять. На этом он не может стоять, на этом тоже не может стоять. Сломается, короче. Так, я хочу полку. Здесь можно полку поставить. Обязательно ее нужно поставить ровно. Если вы ее поставите криво. Это будет э, очень.. Ну, смысл, вы строили дом. Дом построили. И у вас кри полка криво стоит. В чем прикол дома строить тогда? Бегайте, короче, по карте, укутайте пауки. Так, залагало, когда я поставил. Вот, идеально поставил, видите? Идеально, перфект. Если вы криво поставите, берете и долбите ее копьями, пока не сломается. То есть пауки криво вообще ставить нельзя. Ее, кстати, снять нельзя. Только выламывать. Не, не, блин, как сказать. Ни в коем случае не пытайтесь ä, снести огнестрелом эту пауку. Мои тиммейты пытались ä, огнестрелом ее выдолбить. Это было... смешно. Я потому что проверял перед этим. Ну, в общем, проверял. Пытался сносить. Это тупо. Так. Ставите ящики. Ставите, в общем, ящики ровно. Это я сейчас на, поф на пофиг поставил, так как я в нем жить не буду. Ну, относительно ровно, но вот эти две, два сундука вообще идеально стоят почти. Нормально. <coughs> в самом начале, когда у вас полки нет, вы ставите сюда большой ящик. Криво его, криво его поставить сложно если вы умеете ровно с ну правильно ставить ящики с поставить криво сложно так ставите гантрапу развлечение это что что ты такое ладно так ловушки. ставите гантрапу Там кто-то говорил, чтобы ствол не торчал из-за... Нужно поставить гантрапу так, чтобы ствол не торчал из-за края ящика. Вот. Так. А я у себя дома ставлю здесь электричество. Ну, вся так... Аккумулятор. Здесь электричество стоит. То есть я сюда четыре ящика не ставлю. И здесь я склад тоже из четырех ящиков не строю. Ну, смысл. Здесь можно ящиками все заставить. Если вам они нужны. Хотя, кому они здесь нужны? Вот здесь точно ящик я ставлю. Потом. я гаражку не поставил а, я советую гаражку ставить так чтобы она смотрела внутрь то есть мне не нравится когда она наружу торчит когда вы буферки не сделали и гаражку поставили у вас вот это вот края гаражки будут э, торчать за, за стеной мне это очень не нравится и еще в видео говорилось, чтобы основание было, чтобы вы улучшили основание. Это оно, да? Это оно не оно. Ее сломать уже нельзя. Короче, ее улучш. Хотя бы в лист. То есть, если вы не улучшите, вам просто могут сломать все. Обязательно надо улучшить. Так, ставим двери. Деревянные. Не буду ставить. Так, также я не советую вам э потолок здесь улучшать. Ну, можете улучшить в дерево, если хотите. В дерево. Потом можно легко одним, двумя мочетами выдубить. Так, вот. Построили, ставите потом буферки. <coughs> так, здесь буферку нет смысла ставить, так как там дверь. Просто дверь выламываешь, и смысл здесь буферку ставить. Они ее ломать не будут, сто процентов. Ставьте здесь две буферки. Буферки. Здесь две буферки, видите, уже не поставите. Можно... Не понял. Я здесь квадраты ставил. И квадраты тоже не ставятся. А почему? Квадраты и треугольник ставятся. Жалко, летать нельзя. Короче, фигня какая-то. Ставите буферки. Здесь буферку не ставят. Но можете поставить. Смысл здесь ставить буферку, если здесь буферки нет. Ее здесь не ставят. Но можете поставить. Улучшайте. Здесь что-то странные вещи творятся. Треугольник. Треугольник, который не ставится, здесь тоже не Квадрат надо поставить. А, я вспомнил, смотрите. Здесь может быть э, тайный треугольничек. Вот. То есть здесь можно ничего не ставить. Хотя, пусть стоит. Кому он мешает? Я забыл совсем. Я вот без этого всего ставлю. Чисто можете две вот эти поставить, чтобы деф был. И все. Если хотите какую-то комнату сделать, две-то комнаты в подвале снизу. Хорошая тема. Залаз наверх, дверька здесь. Давайте без этого. Потом сами додумаете, как, как тут можно все обустроить. Я так строил один раз. Вот. Ставите... В общем... Буферки. Ой, как все это сложно ставить. Как же мне лень. Вернее, сложно думать, что куда ставить. Я обычно когда строю, я долго думаю, долго размышляю. А тут уже у меня сразу все готовы ресурсы, никто. То есть в перерывах перед перерождениями у меня есть время подумать, что куда ставить. А тут надо сразу ставить. Никто не мешает. Перерывах между, перерожди... между перерождениями. Думаю, куда что ставить. Вот, поставили буферки. Так, кстати, последний дом свой я строил вот... Так, вот сейчас покажу как. То есть без этого, без этого залаза я его построил на краю воды и поставил лестницу. Предметы. А лестница где? В инструментах? Должна по, по идее должна быть в инструментах. Но общие. А лестница где находится? В каких отношениях? Вот здесь лестница была, вот так вот, только с этой стороны, вместо этого треугольника, и чтобы прям в, этот... в эту дверь запрыгивать, у меня стояло. Так, ставите здесь, если вы хотите за вас наверх, вы ставите треугольный каркас. Делайте люк. Люк. Люк это очень классная штука, мне очень нравится. Так. Я думаю, логично будет ставить люк вот так, в эту сторону. Но не всегда. Можете в любую другую сторону сделать. Наверное, например, в эту. Чтобы дефаться. Но это сильно не спасет ситуацию. Потому можете переставить, когда вас рейдить будут. Вот ставите замок. Ну вот у вас крыша. Можете на крыше сделать отстрелочную, а можете сразу так жить. Так, мне надо достроить все остальное. Что за прикол? Почему не улучшается? Почему не ставится, вернее? что я наделал как же сложно строить дома нужна лестница. Плю... А, поставьте лайк, если вы тоже не знаете иногда зачем лестница нужна. Особенно в твор... я в творческом режиме особо не строю. Так, лестницу я поставлю сюда. Все буферки построены. Вот. Домик готов. Почти. Можете так его оставить. Так, а можно еще дальше выход на крышу сделать. Так, не надо этим люком строить или здесь. Я думаю, логичнее будет, логичнее будет строить, строить здесь. Крышу. Так, вот. Первоначальная стадия домика. Ну, вообще, конечная почти, если дальше ничего строить не хотите. <coughs> а можно дальше построить. А есть смысл дальше строить? Дальше я не, вообще не планировал, как что строить. Можете поставить вот так. Так, здесь я поставлю все стенки. Так как здесь за вас будет наверх. Подъем. Я думаю, вам тим вам тиммейты скажут спасибо за отстрелочную, так как мои тиммейты строят дом какой-то. Какой-то. Какой-то дом без, без залаза на крышу. Уже второй. Ну, первый-второй раз. Или не успевают до крыши дойти, не хотят. Я думаю, рейдерам будут лень две эти гаражки ломать. Гаражки. Ну, зачем? Ну, хотя, не зачем, они будут ломать. Я думаю, нормальные люди вас рейдить не будут. Вы, наверное, кого-то разозлите. они будут в агрессивном состоянии. А нормальным человека, который агрессивный, назвать, наверное, нельзя. Вот. <coughs> Ставите, конечно же, что-то на, на окна. Ставни. Бойницы. Стекло. Я не знаю, что будете ставить. Я стекло почти никогда не ставлю. Не знаю почему. Я чистые решетки ставлю. Стекло прикольный вариант. А за стеклом можно, кстати, поставить вот эту окно. Вау! Вау! Можете так поставить. Снимать эту штуку, когда будете стрелять. А если... А можно МВК поставить? МВК... Окно. 4 МВК. 4 МВК не так уж и много, думаю. Вау! Это... Это... это... Это очень хорошо. Это же вообще шикарно. Я правильно поставил или нет? Поэтому вот эта вот беленькая часть должна внутри быть. Так, поставим больницу. Вот. То есть в левую сторону, наружу. Да, беленькая часть должна снизу быть, изнутри. Прочность 500. А у, у стеклянной сколько прочность? 350. Ну да, ну да. А у этой бойницы? У бойницы 500. Ну, сложно им будет, конечно. Не знаю как здесь вы что будете расставлять но здесь много места прям много можете спальники накидать накидать тиммейтам если у вас тут клан будет жить а здесь можно поставить э, как как показать вернее что не показать крышу И что я делаю Реально, можно так сделать. Сейчас дверь открою. Я забыл. Открыть. Я знаю. Так. Короче, можете так построить. Здесь какая-то нычка должна быть, по идее, с ящиком. Здесь должен шка стоять шкаф. Вы шкаф снимаете, запрыгиваете туда ставите деляетесь внычки у вас вещи лежат здесь ставите окно улучшаете его сильно закрываете открываете скидываете открываете Снимаете, ставите окно. Ставите... Короче, вы там разберетесь, Вот. То есть, если подверяем, раз, два, три, четыре, пять. Пять дверей. Сломать бункер нужно. Здесь тоже можете что-то расставить, что вам нужно. Я здесь верстак ставлю. А, стол для изучения, подним ящик. Здесь верстак ставлю, потом, когда у меня аккумулятор появляется, здесь я аккумулятор ставлю, свет провожу. Ну, смысл проводить свет. Здесь видео три спальника лежит. Здесь верстак стоит, третий. не хватает, ну ладно, еще окно можно поставить, так, звук, звука конечно, что окно поставилось, что-то мешает, вот, домик. А, весь квадрат нужно в мвк обнуть советую вам а, здесь а, вот это вот это окно не, ст не ставить ящики все не, не ставить пока вы там все в мвк не, не улучшить это прикольно вас сложно будет рейтить все в НВК типа улучшаете. Единственный раз меня зарейдили вот здесь, с этой стороны. Два раза. Вот здесь вот стенку снесли. Наверху. В первый раз. До второго этажа дошли, здесь все забрали. А в лутовую не попали. Так как они здесь стенку сломали. Ну и здесь что-то. Снизу ничего не ломали. Увидели бункеры и, и все, перестали ломать. Весь вот сохранился. А второй раз э ракетами рейдили, пока я спал. Здесь сломали, здесь сломали. Ну, там, короче, сломали стенку, и здесь тебя выдолбили. Это сломали. Ну, стенку отсломали. И все, и здесь все, можно залутать легко. Так, здесь в МВК все. Здесь тоже все в МВК в МВК. Вы должны сами разбираться как что здесь все апать если вы смотрите какие-то другие видео как дома строить вы должны знать что здесь нужно ну что где апать нужно вы уже сами по логике поймете ну в общем сложно будет зарейдить я думаю да и на практике особо в этот дом не хотят рейдить все два раза рейдили с этой стороны вот с этой стороны они почему-то хотели рейдить Прям хотели рейдить и рейдили. В остальные случаи не хотели. А так весь дом можно в МВК апнуть. Так, ну весь дом почти достроил. И сколько он кушать будет? Есть много места. Вот здесь много мест. Все, очень много мест. Можно все что угодно ставить. Плюс у нас есть выход на крышу. Ну, еще третий этаж. На третьем этаже что-то можно ставить. Вы можете его не строить, вы можете сразу крышу застраивать. Э -э Грибочком. Здесь <свист> тоже много места. Много всего можно поставить. То есть две гаражки вас защищают. Довольно много места. Прям очень много места. Может здесь все. По спальнике всем покидать. Всем своим друзьям. Так. Ну и здесь тоже прилично место. То есть, вот, много мест. Очень удобно здесь лутаться. У меня были тиммейты, которые хотели очень настойчиво... Вот на этом месте поставить э, треугольник. Вот этот. А я его нигде не поставлю. Вот такой треугольник. И на нем ящики поставить. Они его куда-то еще глубоко заталкивают. Глубоко, глубоко, глубоко. Для него нужно наконец чтобы там что-то залутать. Мне это очень не нравится. Ну вот домик. Оля, как тебе дом? Вот этот. Видишь? Грибочек. Как тебе этот дом? Кр красивый? покажу сейчас блин я хотел сломать ладно смотри какой красивый сейчас я, я сейчас тебе покажу внутри смотри внутри красивый это первый этаж вот второй Смотри, двери закрываются. Закрылись. Вот третий этаж. Блять. А Что-то баг какой-то. Да, я сейчас крышу покажу. Смотри, вот третий этаж. Угу. Много места, да? Ну, да. Вот О! вот еще крыша. Ну, это со солома, она 10 китапоинтов крыша ну вот домик